Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! С, С вами, как обычно, Димон! Егор! Ура! Это Элка Вуди! Маркап под номером 200! Какой Димон? 270... 276! Уф! Уф 276! Дэмак очень много! Карта короткая! Обзор будет минут 40! Оставим где-нибудь посередине пароль или капчу, чтобы вас проверить, как обычно. Ну и давайте начнем. Я не знаю, ну давай ремонт и показывай, а я расскажу про мелочи, так сказать. На этой карте. Ну это классно. Значит, вначале у нас тут дается три ракеты. Ну одна очевидно используется, тут перепрыгнуть яму. А две остальные, хм, ну выйдем тут, чтобы помечено такое. Четырьмя кубиками. Кончился да, да, ну, кирпич чуть -чуть. просто, не завезли. А, ну, тогда ясно. Тогда не будем обращать внимание, Давай. еще одну ракету. У нас тут все убирают. Ракет больше нет. То есть плазма 30 патронов, между прочим. Ага. Ну, в общем-то, идти нам некуда. Собираемся наверх. Видим, что плазма у нас еще остается, остается, отбирает и дают один патрон. Ну, дают один патрон, наверное, на буст. Делаем буст. Летим. 3 правда, непонятно, как ее использовать. Ну да ладно. Тут у нас ее отбирают. Дают 5 ракет. И нам нужно придумать, как их использовать. Тут можно использовать по-разному. Вот тут, когда падаем большой высоты, можно попытаться как-то отстрелиться об это, либо вот об это и засменить вот это. Либо сделать под себяшку с бустом его без короче вариантов очень много тут уже все все все карта закончена <свёзд> <Я продолжал. свёзд> все всем спасибо дорогие друзья всем всё, удачи это мы закончили. да всем удачи всем так кстати это здравствуйте, здравствуйте. <свёзд> просто это здравствуй. здравствуй просто как дела так значит что, мне проходить быстро что ли? Или еще, или тебе? Давай. ну пройди Сто быстро лава. пройди а я Просто пару слов расскажу потом что. Ну, короче. Те четыре кирпичка кубика Не нужно там короче двоих сделать после этого. <смех> а, после да. себя Все, 13 секунд, тридцать Все вот веси Да. <смех> <смех> Давай, рассказывай про мелочи. Ну, мелочи, в общем-то, в том, что как бы Димон, конечно, быстро прошел за 13 секунд. Но как улучшить, так сказать, этот тайм? Во-первых, тут э -э, нужно сделать буст достаточно сильный, чтобы мы перед тем, как упали на пол, врезались в эту стену и уже заранее начали поворачивать э -э, направо. Потому что если мы будем просто вдоль стены отстреливаться 2x, нас очень далеко вперед пихнет. И, собственно, траектория удлинится, и тайм будет хуже. Это первое. Ну вот, как-то так, может, только повыше. Далее, нам нужно подпрыгнуть не очень высоко. И желательно не делать вот в этой зоне никаких дополнительных прыжков, а сразу с полета делать буст. И чем раньше мы сделаем буст э, с момента, как нам дают плазму, тем, естественно, быстрее. <вы <Eye> <вы> ну и все. <вы> <с2> <вы> <Вроде. с2> <вы> <вы> <вы> ну то есть основно, основные тут мелочи в том, что чтобы сделать здесь минимальную траекторию при залете... Подлететь максимально низко, насколько это возможно. Далее сделать здесь буст возле стены. Если что, ее даже заскимить. Ну, точнее, в любом случае, будешь скимить, потому что плазму сдают где-то здесь. То есть, сделать буст надо где-то вот здесь, чтобы заскимить стену. Далее, собственно, совершаем прыжок. И на большой скорости в два прыжка мы просто туда ударяемся. Как Димон показал, делаем буст под себяшки. И здесь тоже такой момент, что этот буст под себяшки нельзя затягивать. То есть он нужен в основном только для стартовой скорости. Если вы будете с ним затягивать, в плане будете его делать максимально долгим, типа да, 250 миллисекунд, то вы следующий буст при, хорошем, при хорошей подсебяшке будете делать это здесь. Скорость у вас здесь уже... После буста будет где-то 1500-1600, и вы, возможно, будете врезаться в эту стену, так как здесь уже очень мало места остается для того, чтобы повернуть. И, собственно, потеряете скорость, и на финише у вас будет меньше скорости. Поэтому нужно делать этот буст максимально быстро, чтобы следующий буст сделать это вот здесь, например, и чтобы далее как бы и скорость не потерять об стену, и нормально отстрелиться. Еще есть вариант, после этого буста, обычно все, наверное, просто стреляли об стену и залетали на финиш. Но, так как я потестил, как, так как я выяснил, под, под себяшкой, по идее, немного эффективнее. Если мы здесь все спейсинги соблюдаем, короткие, если мы этот буст максимально рано делаем, то мы и здесь под себяшку раньше кидаем то и получается успеваем до финиша где-то может быть в этой области отстрелиться это пара фреймов может быть даже больше но но ну, не пара фреймов даже наверное больше около полтинника это экономит но на такой карте это достаточно много а, еще есть route который я не потестил может быть мы его увидим сейчас он вам... нет Ладно. Этот 2x просто вообще, этот 2x. Есть еще вариант подлететь с 2x повыше и делать буст подальше. При этом мы не нажимаем прыжок, а просто соскальзываем, получается. Где-то, может быть, вот сюда вот. Или если даже получится хороший буст, то, возможно, мы долетим вот до сюда, до краешка. И здесь мы делаем один прыжок и сразу летим туда вниз. То есть врезаться в стену будем где-то вот здесь вот. А если мы старым, грубо говоря, обычным роботом идем, то мы делаем прыжок где-то здесь на крыю и врезаемся возле факела. Если делать из прыжка, как бы вот здесь, то можно, скорее всего, еще срезать достаточно много времени и удариться здесь вниз. И получится так, что ты... И здесь много завернуть не сможешь, и сразу бус будешь делать, и он получится в любом случае нормальный. Ну и дальше, собственно, тоже будет все хорошо. А если мы резаемся в факел, то мы еще долго падаем, летим, еще пока заворачиваем, потому что скорость достаточно большая, там и можно вообще вот где-то здесь этот бус сделать. А если здесь его делать, то будем врезаться в эту стену. Поэтому там тоже свои проблемы, если мы врезаемся около факела, то мы долго летим. Еще получается заворачиваем больше э, в сторону финиша, из-за чего у нас получается буст немного дальше от этой стены. То есть где-то в этой области и дальше мы тоже проигрываем немного. Поэтому я думаю, что если нормально задрочить ее, прям задрочить с этим роутом без прыжка на КБ то можно вполне себе 9 и 4, может быть, какие-нибудь сделать, а то и поменьше. Вот. Ну, вроде все. Есть, Димон, что добавить? Нет. Все рассказал. походу Ну, давай попробую. Вот как раз, давай роут этот. Возможно. Либо подлетать невысоко высоко. А полетать наоборот супер низко и делать первый прыжок у самого края. То есть вот здесь вот. Это тоже уже своя дрочь. Но тут вообще вся карта по идее в этом 2 x заключена. То есть таймы более-менее все равно будут не, не с очень большой разницей. Но вот это 2х и вот этот чекпоинт. Как быстро мы пересечем. Как быстро мы завернем. Это все очень влияет ну, что-то вообще 2х. 2х. Ну, то есть вот, вот так как-то. Скорость, mm -hmm. естественно, побольше, по траектории надо получше идти. Ну и здесь мы падаем, заворачиваем. Делаем буст. Ну, уже пишем вам 64 минуты. Да? Да. Ну ладно, в общем, суть вы поняли. Я думаю, что если Димону нечего добавить, то мы можем перейти к демкам. Uh -huh. Ну тогда пойдем. Так, 276-й, Выку 3 Стронгес сразу, видно, занимает не очень хорошее место под цифрой 3. А мог бы лучше. А может и не мог. Кто его знает? Yeah. Gmug. 27, play. Gmug. Точка. Мук, точка. А а, блядь, тоже в Где? <laughs> Не, в вк тоже можно с 2х, я думаю. Из 2 x будет быстрее, но делать его надо будет по-другому. Нормально. Да, все вполне себе это. Вполне себе неплохо. 22 Что я 3. ожидал mm? последнего места гораздо более худшего результата ну да кстати как-то слишком хорошо ковид 22 3 на 400 перебил Задом, тупо задом. вот и как подстреливая черти тут играли на пыле. Не знаю, как и сюда. Вот здесь сразу отстреливался, нет не ждал пока упадет ну и тут уже видно что не нет ну мог бы быстрее гораздо если прокеты на финале получше на, накидал mm -hmm. если То... бы стрейфил нормально да и стрейфил. ну но... Естественно, если все сделать нормально, то ты перебьешь там кета того же Но как бы надо улучшать То есть, если ракеты на, фи на финише плохо получаются, значит надо уделить им особое внимание, я считаю Так, Кузлех, 22.3, чуть-чуть перебил, плей На пару фреймов Найди пару фреймов Давай найду Нормально. Нормально, да. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну вот концовка, допустим, вся остальная карта вот была хуже, а тут концерт получше. Да, вот тебе пару фреймов. Изи. Ну и то, что падал, не с первого раза, так сказать. Это тоже, конечно, большой, это большой, большой минус. полсеки, наверное, там потерял то и больше. Мог бы. Кузгуха перебил. Да, Кузгуха мог бы. Ну, Кузгух 21,6, Плей. На 700 перебил. Нормально. Вообще нормально плазмит. Еще здесь перелетел, но сразу видно разницу и здесь упал. А может быть и не мог увидеть? <связать> Чертова. Ну тут ракеты похуже, да? Да, ракеты немного похуже. И от стены, вот, вот в этом случае такие случаи бывают на картах, когда тебе нужно в противоположную сторону начинать идти, и они вот отстреливаются от стены, но при этом у них еще есть Типа какая-то горизонтальная скорость в ту сторону, которую им не надо, грубо говоря. И в этом случае я рекомендую не торопиться и подождать, когда у вас скорость будет 0. То есть вы затормозите, а потом уже отстреливаться от стены. Либо это как-то заранее делать, либо вообще в стену очень сильно врезаться, чтобы сразу максимально много скорости потерять и начинать идти в другую сторону. Ну, короче, типа так. Типсы маленькие потому что вот сейчас кутри... кузгух как сделал это не очень правильно то что он просто ракету получается ну он просто выстрелил ее все это то же самое что я бы ее просто куда-нибудь выстрелил типа в потолок и ничего не получил комполомус 26 на секунду Play. целая секундочка Миг, нормально. Так да, ампалумус вообще не это. Во, yeah. или, или он себя в пол сразу ткнул а на, на полу можно быстрее затормозить, чем в воздухе. Mm -hmm. Ну и ракеты в конце очень даже хорошие. шо что там димон? А Чисы. А 24 плей. Нормально. Вот вообще лишних ракет не использовал. Практически. Да, но... Финиш, конечно, мог бы получше сделать. Mm. А Лунтик, 20 ровно. Плей. Перебил на 488. Между прочим. Нормально. Вот, Парал. а Лунтик начал сразу плазмить. Плазмоджамп. Нет, не прилетел. Ну, нормально, только кстати, вот на финише у всех ты заметил, что они типа просто наверх, грубо говоря, себя толкают, а там же не так высоко финиш. Типа там да. можно скорости себе, даже если от пола отстреливаться, плюс 200 упсов, к финишу можно заиметь. То есть финишировать не 1100 или 1000, а 1200, а это уже гораздо быстрее. На это тоже обращайте, ребят, внимание, типа на какую высоту вам надо залетать. Вы это именно наблюдаете, потому что вы думаете, что главное залететь. Типа, нет, вам главное залететь и сделать быстрый тайм. Вот что тебе типа, надо. 19.8 плюс 200 сделал Томми. Кто это, я не знаю. 11-8. Томми. Томми верчики. Или как его. Mm -hmm. Так. Тоже начал сразу плазмить Угол хороший. Лишнего mm -hmm. потерял об стену Все, mm -hmm. 4. Да. Mm -hmm. Так, это пахнет призом за оригинальность. Uh -huh. Неплохо. Неплохо. Все хорошо девятнадцать пять хульган плей очень быстро стало нормально серверная уже видно что нормально. да видно что хулиган поиграл арентишь норм да согласно арент -то. арент викторс нормальный шоу спалил заметили, вау, вау вау вау паша, короче, хорош финиш, очень быстрый но падал ты вроде как не очень хорошо на вниз, так сказать волканоид, 19-го кстати, волканоид написал, что он не использует худ, Димон ясно yes. так что наши предъявы по поводу того, что он не докручивает Типа это он нас докручивает, короче. Я доказал, что он тут не видит. Да? 12-2 плей. На 300 перебили пашку. Очень быстро. Но лишний да. прыжок получается. Сделал лишнего, пролетел. С плавно да, да. срезал, да, вообще вот он видели он притормозил просто и только потом выстрелил вот я про это говорил ракеты на повороте себя повернул а начал набирать чувствую черт понимать проще происходит короче. да понимаю так овсенат надин play овсянка да, yeah. теперь я точно уверен, что Томи не сенат. Так, Томи, если что, призы оригинальность запоминаем. Да. Yeah. Ой, ракеты неплохие. Во, во, во, во, во вообще 1500. Normal. Нормально, четко. Вот, вот кто, вот кто победитель ТФВЦ 2024. Ясно. Yes. Мразаров, 18.8, плей. Первые 18 секунд, между прочим. <связывающие> <связывающие> нормально, нормально. ГФ сделал. <связывающие> Что за подстрейфы такие? Наталья назад. Что это было сейчас? Видел Думаешь, гэ? читер? В натуре. Куда бы не смотрел, всегда жмутся те кнопки, чтобы, чтобы набирать скорость. Так hmm. hmm. на два фрейма перебил Мразарова. Плей. Нормально, тоже ГАЭ сделал. Ой-ой-ой-ой. Oh, yeah, yeah, yeah. Он бустанулся, бустанулся. Лунтик тоже, по-моему, пытался бустить. Ну, минус основной в ракете при падении, потому что ты ее, получается, просто толкнул себя как бы влево, а не назад влево. И ты на этом, наверное, сотки две или больше даже потерял. Это, ну, я думаю, что так, короче ван 18.6 play аренд аренд это ван yes. может это, это знак какой-то ван аренд ван эс ммм ну тоже хороший вариант очень быстро упал на Но... нет да, ракеты не очень конечно в конце Хейз 18.6 Точно такой же фрейм В фрейм пришли Я думаю что просто Хейз 2 демки Случайно отправил сейчас фейка Плей скинул рампу на потолке нормально нормально да. одобряем это был вопрос одобряем 18 плей. 6 пуш play о 99 Чё? Нормально. Нормально. Ты чё пус? За читы за баню, понял? Скин ракеты. Нормально. нормально. Нормально. Ну правда, он не заскимил. Ну, может, чуть-чуть. Но ну, да, так. это было это было все равно да хорошая попытка, так сказать. Найстрай. Nice нормально, нормально. Ну приз, прикинь, приз за оригинальность. мне возьмет это вообще пиздец. Так дурочка 18.3. Плей. эльмера да, да Где карты для DF2 Альмира? Да, Альмира Учитывая время, за которое Альмера подготавливает, делает карты, я думаю, что никогда, блядь. Я хотел бы сказать, что через годика 2, в лучшем случае. Но судя по всему, мы я думаю что ее внуки сделают альмера кап я очень надеюсь на это доделают так сказать это это самое ашанзи вот 18 2 плей аснанзи ага. вот уже плазма быстрая пошла Прощай. прыжок прыжок долго жмешь ты посмотри, как он долго живет прыжок. И ну, здесь, стрелу, здесь да, ладно, но там, я не знаю, как он вообще там долетел. Но мне кажется, если бы он еще дольше жал прыжок, он бы не долетел. И он наверняка там вообще не каждый раз долетал. Типа после плазмы. И, короче, жми прыжок меньше, а то, а то даже не знаю, что. Кстати, пароль 28-34-08-96-18-30... 9, 654 Все, если вы написали в комментариях Эту капчу, значит вы посмотрели Обзор внимательно Бридж 17.4 плей Ну нихуя брич <Britch. свист> Нормально <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> У него, кстати, в ЦПМ есть несколько реков, Артура. Ой, финиш какой классный. вообще, -вообще. вообще финиш, норм, вообще нормально. Очень, очень хорошо. Так, стрингист. 17 17,3. Третье место. Поздравляем тебя, стронгист. Ура. Ура стронгисту. лайк Тоже быстро. Ты че 4? А, вот здесь пешочком долго ходил, кстати, после плазмы. И здесь долго ходил. Видимо, на финише выиграл основное, потому что первая часть у Брича быстрее, наверное, на сотке 2. Не знаю, mm -hmm. посмотри чеки Стронгс, с реально интересно. Типа. Бридж uh, сделал быстро плазму Потом он еще лучше застрейфил Еще, стрей, еще фреймово там Сделал фреймовый шажок Помнишь? Типа упал mm -hmm. То есть не делал лишний прыжок Упал, везде быстро упал И ракетки, ну, хорошие Но, видимо, не, не лучше, чем у Стронгиста Ну, такое, короче, я думаю, что Бридж Первую половину карты на 16, наверное, секунд Сделал, а финиш не очень uh, 16.6, второе место Кет Плей, я забыл сказать плей Нормальный старт Нихуя он. Нормальный онлайн. четкий, ну кет, видно кет, да, кет. Кет, он и в ике Да, но мне кажется, он. одну ракету, мне кажется, можно было добавить, где он еще прыжок делал пустой, типа, мне кажется, можно было там под себя типа дать. От себя, точка от себяшку. <свист> Первое место и карус. Плей. 16 и 6. Классные Да, это Но... Но... но призы оригинальность я тебе не дам потому что вы q3 получает томми за самое оригинальное падение давайте еще раз его посмотрим я хочу посмотреть еще раз давай ты демон готов play это самое пиздатое падение возможно возможно можно даже придумать пытаемся но это и не точно. В натуре, мне кажется, можно быстро сделать. Реализация, конечно, не очень, но роут очень классный. Томми красавчик. Вот, вот, изучил карту, посмотрел. А может быть там наверху есть какая-то хуйня, об которую можно удариться, и она толкнут, толкнет тебя вниз. А может есть. А вот и Икарус не посмотрел карсу если бы сделал на фрейм хуже, я бы забанил. Mm. Так, ладно. От спэм. Стркс 8, Русиан, Санкт-П. 18-9. Плей. Я забыл себе нарить кофе, Димон. Понимаю. Так, без 2Х. Слазмил очень слабо. Да. Без бы понятно. Нет, с бустом. Самый хороший момент в этой демке, это как он задом повернул. Вырулил. Человек-сосед, да. Но мы не будем перезаписывать обзор, поэтому терпите. Уже почти все в России живете, вы и так терпилы по жизни. Вы же русские. Так, узлех 18-4, плей. Давай, емон, ты говори, а то я устал. Я горло вас ну, учил. Ч, ч? Боит-ка, потерял скорость, поля. Сделал. Потерял скорость, проходил проход... пешком. СПН это бомб. Это противопоказано. Ракеты. Ракеты. Ну. Так, так. Средние такие. Да и в комсру. 17.4 Че? Yeah. Че? Че? Ты еще хочешь добавить к что-то? Ку-то к подожди, Нет, ничего не хочу. Добавить. Ты готов, Дион? Да. 17.4, да, в комсру. Лей. Давай говори. А, я Давай. помню, мы же, мы же хотели по очереди когда-то давно. Мы же так и делали. Это было тогда? Да. А Давай вот. по очереди начнем. Давай ты первый сейчас. Ясно. Чёрный. Ну вот он. Прыгает хули. Обзор, который мы заслужили. Ну вот он что-то прыгает, стреляет, короче, бля, все забить. Ну да, гмукуточка все. Дальше. Ну, короче, минус основной у тебя в том, да, в комсру, кто бы ты ни был, даже если ты нос, то мне я тебе, я тебе соболезную нос, если у тебя такой скилл в <сíck> <сíck> а, В общем, на старте ты поднимался по стене просто вверх, типа ну туда наверх, ты просто по стене поднялся и все. А нужно было делать как пацаны в ИКУ-3 или как кузлех, то есть набирать при этом еще какую-то горизонтальную скорость и стрейфить не по прямой стене, где этот подъем, а стрейфить по боковой. Я надеюсь, что ты понял, о чем я. Гмуг.16.5. Ой. Так, буст на косарь. 2x нету. Вот тоже та же самая ошибка. Просто поднялись. Пуста нету. Пока. Пока что. Нет. Так, ракеты. Почти буст, кстати. Неплохой порог. Вот здесь тоже небольшая ошибка. Типа, ты, получается, начал стрелять от правой стены, но это невыгодно, потому что ты делаешь потом 180 поворот на финиш. И тебе было бы куда лучше даже просто от пола отстрелиться, если тебе, допустим, так важно было стену заюзать, а лететь к другой стене не, не хороший вариант. Просто хотя бы от пола отстрелиться к правой стене, если уже мы смотрим лицом к финишу как бы и уже там начинать спамить потому что так ты очень много потерял на том что ты делал Дугу вот эту 180 градусов 16,2 syntax play или syntax говорите syntax нормально слетел не задел. буст очень <laughs> классный мне понравилось Врезался в стену, потерял plein происходит вообще Поти троллить надо. Что это такое? Жаль, димаш, что тебе приходится смотреть такие домки, их комментировать, типа, блять. Так, ладно, 15:4 Сергикус Так, 2x нету, но зато очень быстрая плазма подъем. сразу к правой стене. Uh. Ну, неплохо, неплохо. Очень даже ничего. Но мог бы, если уж ты поворачивал просто э, в, типа вдоль внутренней стены и не стрелял еще раз от правую стену. Мог бы тогда и под себя еще ракетку кинуть, чтобы скорости было чуть побольше. Тогда бы тайм был быстрее. Quick 14.3 плей Так совыми играл. Не сказал? Да, оба случить что? Лол. А, а кто валидатор? А как она вообще принялась надо Не знаю. Ебать, ты видел это? Да, он еще обслоил финиш. Ч? Я должен был комментировать эту но что я охуен от того, что это как треп особый. Ну хочешь давай еще раз посмотрим. Да нахуй да. Е вообще здесь не должно быть, ч, ее два раза снова не поднять. В натуре. Quick! why playing with ops. I I will kick you from. Danmark. Ладно. Шуркости 14.2 play Кто ее комметил? Я? Ты уже откаметил. О, нифига, нифига! очень крутое очень крутое начало очень крутой поворот mm -hmm. Mm -hmm. очень Конеч... классные ракеты конечный поворот сомнительный я бы сказал Да, типа последний поворот он отстрелился и вот так как он отстрелился не очень хорошо ему пришлось терять скорость Короче, он, ему пришлось еще сильнее, типа, повернуть, чтобы повернуть. Ну, да. Так, Волкануэй, 13, 3, play. Россия здесь, страна занимает. 150, 2x. Россия сильная. Так, да. <с> Берет ракету. А пол без густа Без бустов. Нет, завернул. Ой! Конечно, понимаю, что нужно залетать на финиш. Типа, как можно быстрее, и как можно ниже. Но не настолько низко. Ну что? Да? Ну все, всем пока. До 12.3 кипиш play Так, <that> 2х. <beginner> Мало скорости после 2Х бустов нету. Зачем? Неплохой. Ой, ну, Кипиш, я думаю, мог бы под себя ракет накидать. В целом, прошел нормально, быстро. Двоих а медленный, конец, медленный, если так А, такой. а, а, а, а ты видел какой там сервер Какой? 45 секунд, а, ну он, видимо, типа, по стримы посмотрел. Так, короче, мне туда повернуть, сюда повернуть. Какой, типа, бля, хуй с ним, типа, записал первую, да, и отправил. Так. было бы, если бы он играл две минуты, на. Перебил было вообще нас в Да, это было бы жестко, конечно. Тогда бы вандеды сразу взяли. Че? Отпад. 12-2 play так 2x уже, все ребята с 2x играют теперь довольно долго залетал туда, бустов нет гэп сделал М -м -м. хорошо сделал, в синий стал влипнуть финиш Залетел. ты быстрый ну да электро боб, 11.8, play все, начинается одниц. за him. Неплохо залетел, бустов нету. <сcolith> oh. Oh. <сcolith> Правда финиш The... очень, финиш уж очень медленный, а так очень классно, чувак, красава, что ты сделал этот буст. Я не знаю, кто ты, потому что фейков развелось ебаный в рот просто. Подожди, может на сайте у него ник? А нет, он тоже Электробоб он одну демку вот эту отправил и все, электробоб ну ладно как знаешь а... как знаешь, Рейн да, да а, Димон я скинул в Дискорд очень больно. 11.6 вишенка, лов планет плей Покеримся в угол Он выстраивал угол Ох ты ж бля! Так, CPM, если что, дадим вишенки да. за оригинальность, потому что boost 2x от пола это, во-первых, это не очень easy, это совсем не easy 2x от пола. Ну прошел быстро вроде, да? Ну концовка там, не знаю, сомнительная. Я уже забыл, что там было, но что-то там было Что-то не очень, а какие-то негативные эмоции после древа Да, да, да ой Пил Улип Так, 2х, 2х хороший на 1000 залетел, босс Ох ты ж Поэтому и тестеры мне нужны, получается Тостеры. Ну финиш мог бы и побыстрее Очень высоко в итоге Ты над финишем подлетел Можно было побыстрее И падал ты не очень красиво Везде запнулся что-то Ну тебе скорее всего скорости просто не хватило Либо у тебя первый раз в жизни получился этот буст И ты просто финишировал Но в любом случае Я думаю что Я указал на основные ошибки Начал с Go 11.5 плей что такое прости вишенка нормально нормально но опять же перед финишем вот этот рокет который они под себя делают о, они его просто высоту делают он им скорости не дает и они подлетают очень высоко это большой большой минус над этим надо работать я считаю. Ну. тригер триггер 11 5 плей. Кто это? Я забыл. Это синоп. Так, модель Смотрим, за модель. баба. Нажали спиной, нормально. да. Подведем высоко. Да, Но нормально. Видите, можно обзорщиков задобрить бустами спиной или просто бустами. Даже если говно, но ты сделал буст от пола, например, как... С, с, кто? Там был синтакс сделал? 0. не, синтакс там другое. А, да, да там буст, бусты в воздух. Ну, кто-то... уточка, что ли? Уточка будет. Какая удочка? уточка? -точка. Уточка. Гмугу. Уточка. Надо, надо гмг убрать. Ясно. Себя убери Ой, все. В натуре из Австралии 11.4, play К натуре В натуре 2x А где плазма? Без автосвича играет Пусть типа сделал Вот, финиш хороший Да Зарейтел тоже в Так Скуален play 11 широкий 2 слишком широкий 2x из широкий густа. густа но финиш хороший финиш очень хороший mm -hmm. нормально Даже все сделано получше ну да. да конечно да. skyx 11 3 play но чуть, -чуть более, Крейм вот это твои, конечно, А тема, мне показывает да? свою демку, кстати. Откуда? Ну, которая в Наверное, стоит. Ну, тут он, конечно. Концовку у него очень медленно, достаточно. Ракеты плохие, но залетел. Да, плохие ракеты не очень, но вся своя карта очень даже очень. Так, вот давай я буду пиздеть, когда будет демка Шарлот Танк. Так. Ты не свою а за я, 10 секунд. Дебил? Да, за 10 секунд. За, когда будет дебил? Когда будет дебил, я ее установлю. Примерно. Ты, ты че обзываешься, Димон? Так если ник такой. Это вроде их оставался. У меня ник этот. Ясно? Ладно, короче. Давай. Бунтик 10.9. Так, 2x. Буст, хороший буст. И здесь все хорошо. И здесь счет полубуст, пола буст, но очень много об стену потерял. И очень высоко подлетел. И последняя ракета вообще не очень. Ну все так, типа средненько сделал. И из-за этого, собственно, тайм не очень. Мало бустов в я даже зазевал. Так, шерлон танк 10.6 плей. Так, на полном серии. Здорово, ходим. Буст. Здарова. 120. под себя, классно. Будут буст, мог по подсебяшку понять, последняя ракета, вообще скорости не дала. Плюс да. 0. Плюс 0. Уважение, плюс 0 шарлов. Дебил 206 плей. Че обзываешь? Дебил, говорю, плей. минус, Ух 1300 спидлиги, нормально. Ну сделал У -у -у. лишний прыжок, да, в конце. Ну да. Ну типа не то что лишний, в смысле его нужно было сделать, <laughs> но нужно было его сделать с ракетой. А так, конечно, это да. 102 хейз плей. Буст не удался из-под шки, поэтому как-то концовка не неуверенно получилась но играл на одном сервере с дебилом, так сказать сервер-тайм одинаковый да что? дурочка, 10.1, play так, ну тут видно буст, Нормально. если ты сделала буст, я думаю я бы понял что это фейк 2 100 нормально ракета. все еще нормально вольмер и поздравляю а это уже топ-3 поздравляем альмера поздравляем с выходом не вышедшего альмера капа 10-0 Второе место варпечка варчепчик play Нормально, так залетел, прыжок сделал. бус под себя, и концовка. Нормальная концовка, да. Последняя ракета, по-моему, была после финиша. Ну да, ну да ладно. Ну, да, ладно все равно. Коль можно, можно пустить. Почему бы и нет. Mm -hmm. Казалось бы, да, куда быстрее. Уже и так все нормально. Но есть пуз который сделал 9,7. занял первое Play. место. Да -а -а. Непонятный был в другую стенку. Даже Плюс 200 что? А у меня нет чеков. Если у, был... у тебя были чеки на рек, и ты сделал 10,7. 9,7. Пуст, ты че? Ты ч че, ⁇ пуст? Я тебе сейчас приеду в твою куда-то там, в Аштирию. Так шо, будем в UK3 смотреть? В тайм-скайл? Давай посмотрим. Давай делаем 0.5 тайм Смотрим в UK3 и play Итак. мы одна раз это как загрузилось там. Все четко происходит. Соскин стенку. <смех> Боялся перелететь. Двоих со скинг, вы понимаете? Я уже чуть ли не задел стенку. на 16 666 Нормальный тайм. Да неплохо. Ну сделал все четко, но ну, финиш можно получше, мне кажется, а так нормально. Пуз плей. Пуз плей. плей. Так, посмотрим, что за чудо будет Стрелял чего-то абсемного. Ну поздно, поздно, boost вот mm -hmm. этот сделал. Да. Выйди, потому что делал прыжок и отсюда у него минус 200 сразу но буст конечно с ракетой нормальный да, все нормально получилось ну все, вообще финиш хороший типа вот единственный вот этот буст финиш на фрейме хуже чем у меня не <с... <с... <с... так, так. все? твоя темп да, давай включим на 200 почти, ну 150 Побыстрее, чем у Пуза. Давайте посмотрим вес там Скелла сейчас. Бляха, подожди. И выясним, не, где был. Пуз был не прав. Давай, плей. <alguckles> Плюс ты не уследил. Нормально. Вот потерял. набрал. Концовка хуже, кстати говоря, 56, это прям вообще... Да, не... да, ну можно Бывает. лучше. Да? Да. Что, 9,4 делал? Да, только уже варкап кончился, и мне лень. Ну, в таймскеле не будем, короче, смотреть, но суть... Да, ну, мам, по крайней мере. Ну, в общем, основная суть в том, что Пус делал прыжок после 2х, на платформе, из-за этого он делал буст позже, у него скорости там было меньше, а я вылетал 1100 сразу, ну плюс нормально повернул и буст сделал тоже достаточно рано, из-за этого у меня такой плюс большой ну и все, возможно буст у меня еще чуть, -чуть побыстрее, но это там по-моему не особо прям таки влияет то есть можно с бустом не очень хорошим но по прыжкам то все равно то же самое выходит, типа вот ну и в общем все все, все. вот вам брозер. 26 демок 22 22 vq3 у нас в топчике везде есть андеды это очень положительный mm -hmm. знак и нам надо поставить Томи, который получил 0 кстати говоря. нормально Получил 0 оригинальное число. Никто больше 0 не получил такого. Вон, смотри, он везде оригинальный, сыка. И тайм такого больше ни у кого нет. Смотри. Так, и ставим Томми, если я вспомню где. Вот здесь, возможно. Ой. Я не знаю, короче. Я не помню где. А, проставить. Вот, поставить импрессив. Смотрим. Поставить импрессив. Так, VQ3. Все, я прям при вас все делаю. Вот, ставим галочку. Сохранить. Page not found. Слава Сейчас обновляю страницу, а тут все нормально. Все, заходим. О, Все, импрессив поставился. Все, Томми, мои поздравления. Оригинальный роут, оригинальный тайм, оригинальное число рейтинга. Ты просто весь сам оригинальность. Ну и все, ребят, всем спасибо за то, что участвуете, за то, что вас так много. Присылайте так много обязательно на каждый варкап, если он, если, тайм, если VR меньше 10 секунд. Если VR около минуты, присылайте. Можете присылать также много, но тогда обзоров не будет, потому что мне будет лень. Потому что сидеть полтора часа, смотреть демки и полчаса обозревать карту, это такое себе. Да так, не, обзор. реально, прис, присылайте, короче, демки, все всегда, обзоры будут, может быть не сразу, прямо после окончания, но мы обязательно, если что, нагоним, потому что сейчас не очень много времени в целом. Ну все, спасибо, Димон, за то, что записался со мной обзор, да, или, да. или ты записал со мной. Не знаю, мы записали. Мы записали, с нами. С нами. С нами записали, все. Все, ребят. Всем удачи, всем спасибо, всем пока.